Чтобы сбылись мои желания заветные, записала их я в столбик на листке, а в углу черкнула данные анкетные, сколько жлареных быть может в городке. Опустила в прорезь ящика почтового, села ждать прихода счастья своего, троекратного, без меры, стопудового. День, неделя, месяц жду, а нет его. Может, почта барахлит. Контроль таможенный Не пускает ворох счастья на порог. Голос внутренний кричит давно встревоженный. До гадалки в путь-дорогу вышел срок. Ворожея предсказательница с опытом Карты шустро разложила на столе. «С вас три тысячи вперед!» — сказала шепотом И сняла наличку с порчей разом мне. Ковыляю и бухчу под нос — все сладится. Просто вирус окаянный встал ребром. И к астрологу, наверное, отправиться не мешало. Или на страну. В общем, что еще сказать про список бабоньки? Я в Лапландию махну на Новый год. Джина, фею и цветок в придачу. Аленький Дед Мороз пусть запакует от них